КЕЛП-НСП. Профилактика и защита. В каждой капсуле 525 мг бурой водоросли. КЕЛП-бурая водоросль. Обеспечивает нормальное функционирование щитовидной железы. Ускоряет выведение радионуклидов и токсинов из организма. Улучшает процессы обмена веществ. Насыщает организм важными питательными веществами. Рассматривается учеными как экозащитный фактор и как первично профилактическое онкопротекторное средство. Укрепляет иммунную систему. Природный йод в составе биологически активной добавки келп возмещает недостаток этого элемента в повседневном рационе. Келп – источник 12 натуральных витаминов, а также незаменимых аминокислот. В нем также содержится несколько десятков макро- и микроэлементов, необходимых человеку, причем в наиболее доступной для быстрого и наиболее полного усвоения формы. Это железо, натрий, фосфор, кальций, магний, бор, бром, йод, селен, марганец, калий, сера и другие полезные вещества. Что ценно в составе келк? Микроэлементы, подчеркнем йод в их числе, витамины и альгинаты. Важная роль йода давно доказана. Достаточное поступление йода с пищей – это защита щитовидной железы. Особенно важно при риске поступления радиоактивного йода. Повреждение радиоактивным йодом происходило в первые сутки после аварий на атомных станциях. Люди без дефицита йода имеют более высокие шансы сохранить здоровье. Постоянная йодопрофилактика – это прием продуктов питания, в которых достаточно йода что еще ценно в составе келп? микроэлементы витамины и альгинаты альгиновая кислота это полисахарид вязкое вещество извлекаемое из водорослей соли альгиновой кислоты это альгинаты что википедия знает про альгинаты для альгинатов характерны следующие виды биологической активности Антимикробное действие, подавление активности факультативной флоры, кандиды и стафилококков, поддержание естественной микрофлоры кишечника, гемостатическое действие, то есть кровоостанавливающее, благодаря чему альгинаты эффективны при эрозивных и язвенных процессах в желудочно-кишечном тракте. Улучшение моторной функции кишечника, что способствует профилактике запоров. Обволакивающие действие ослабление патологических рефлексов, в том числе болевых, замедление скорости всасывания глюкозы из тонкой кишки, иммуномодулирующие действия, а также гиполипидемический эффект, снижение уровня атерогенных фракций крови, профилактика атеросклероза, антитоксическое и антирадиационное действие, эффективное и безопасное связывание тяжелых металлов, свинец, ртуть. Связывание радиоактивных соединений ЦИС тронций и выведение их из организма. Период полураспада некоторых элементов занимает очень длительное время. К сожалению, происходит аварии на атомных станциях. Использование оружейного плутония тоже не является секретом. Риск встретиться с радионуклидами у современного человека есть. И это, к сожалению, вполне Вероятная встреча. Закон радиоактивного распада. Физический закон, описывающий зависимость интенсивности радиоактивного распада от времени и количества радиоактивных атомов в образце. Открыт Содди и Резерфордом, каждый из которых впоследствии был награжден Нобелевской премией. Они обнаружили его экспериментальным путем и опубликовали в 1903 году. Итак, уже более 100 лет человечество накапливает опыт взаимодействия с радионуклидами. Что эти знания дают каждому из нас? Понимание простого факта. Нам всем необходима защита от радионуклидов. Встретимся мы с ними сегодня или нет, неважно. важно. то, что мы защищены. Абсолютно натуральная защита способна сорбировать и выводить и токсины, и радионуклиды. Келп – это и еда, и защита. Йод – незаменимый микроэлемент для человека. Он необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, которые управляют процессами развития и функционирования головного мозга и нервной системы, регулируют обменные процессы и обеспечивают достаточную выработку тепла, то есть нормальную температуру тела. Низкий уровень этих гормонов может крайне негативно повлиять как на физическое состояние, так и на интеллектуальные способности человека. По оценке ВОЗ, более 800 миллионов человек подвержены риску расстройства здоровья из-за дефицита йода в продуктах питания, производимых в районах их проживания. Огромные территории являются эндемичными по дефициту йода с природной йодной недостаточностью. Обычно это удаленные от морей территории. Дефицит йода может быть причиной заболеваний, которые мы не всегда напрямую связываем с дисфункцией щитовидной железы. Так, например, хроническая усталость, депрессивное состояние, раздражительность, набор лишнего веса, сердцебиение и дискомфорт в сердце, высокий холестерин, запоры, тусклая кожа, ломкие волосы и ногти, непереносимость сырой и холодной погоды, постоянной холодной конечности, частые простуды могут быть следствием дефицита йода в рационе. Достаточное количество йода можно обеспечить, принимая йодированные продукты. Соль, например. Если запоставить эффекты от приема келп и йодированной соли, то очевидно, с келп вы получаете как минимум два преимущества. С келп вы можете не бояться перегрузки организма избыточным натрием. Это важно не только для гипертоников и сердечников. Абсолютно всем современным людям вреден избыточный натрий. Вместе с келп вы получаете не только йод, но и мощный питательный, радиопротекторный, детоксицирующий комплекс альгинатов, минералов и витаминов. Низкий уровень йода в рационе признан учеными фактором риска для женского здоровья. Питание с достаточным содержанием йода – это профилактика множества проблем со здоровьем, поддержка и защита женского организма. Дополним, йод также полезен и необходим в рационе для мужчин и детей. Келп обладает противотромботической активностью. Благодаря богатейшему спектру питательных веществ, которых так недостаточно в ежедневном рационе современного человека, Келп оздоравливает все системы организма. Воздействует на сократительную способность сердечной мышцы. Предотвращает развитие артрита, остеопороза, кариеса зубов, ломкости ногтей и волос. Оказывает общее укрепляющее действие. Келп даже помогает худеть. Для дам, желающих похудеть, келп может быть прекрасным помощником. Доказана роль келп в питании, поддержке регуляции эндокринной системы, активации сжигания калорий, уменьшение объема жировой ткани. Не секрет, что наша планета прогрессивно накапливает радиоактивные отходы. Этот вид загрязнения окружающей среды все больше сказывается на нашем состоянии здоровья. Радиоактивный йод встраивается в ткань щитовидной железы, если есть дефицит йода в организме. При полноценном питании и хорошей насыщенности йодом риск включения радиоактивного йода существенно снижается. Радиоактивный стронций – это долгоживущий элемент, способный накапливаться в костной ткани. Он вызывает внутреннее облучение организма. Присутствие стронция в почвах, воде, воздухе, продуктах питания не ощущается нашими органами чувств. Альгиновые кислоты и их соединения – это натуральные компоненты келп, которые реально помогают связывать и выводить и стронцы, и другие опасные элементы из человеческого организма. Альгинаты необратимо связывают с и другие агрессивные факторы в системе пищеварения и ускоряет их выведение из организма. Таким образом, келп предотвращает оседание агрессоров в нашем организме. Так проявляются радиопротекторные и детоксицирующие качества водорослей, которые помогли человечеству пережить довольно серьезное потрясение. Общеизвестно, что в Древнем Риме, Древней Греции, Китае, Японии водоросли были пищей. Водоросли остаются важной частью рационов Азии. Рост, приобретение новых навыков, обучение, развитие, иммунная защита, выработка клеток крови, деление всех клеток в теле. Все эти процессы требуют энергии. И келпа. Например, синапсы, точки соприкосновения между нейронами. Химическая и электрическая связь помогает быстро передавать информацию. Это тоже процессы требующие энергии. И келпа. Красная кровь вырабатывается постоянно. Это процесс, требующий энергии. Если есть анемия, которую трудно вылечить, нужно проверять щитовидную железу. Если есть дефицит йода в пище, это всегда риск появления анемии. Иммунитет. Иммунная защита требует постоянных затрат энергии. Частые простуды и снижение иммунитета – причина для того, чтобы проверить щитовидную железу. Не секрет, что онкологических заболеваний становится больше. Келп – это прекрасная защита кишечника. Профилактика рака кишечника возможна. Прием альгинатов, которые связывают и выводят агрессивные вещества, помогает их профилактике. Если есть такие симптомы – жизненный тонус снижен, потеря энергии, сухая кожа, проблема с памятью, боли в мышцах и суставах – это может быть снижение функции щитовидной железы, гипотериоз. Происходит гипотереоз не только из-за дефицита йода, есть и другие причины. Но устранение йода-дефицита – это простая и эффективная профилактика. Организм производит энергию из пищи. Энергия необходима для усвоения пищи. Энергия необходима для синтеза жизненно важных веществ. Все процессы, происходящие в теле человека, требуют энергии. Есть важные условия для выработки энергии – активный метаболизм. Активный метаболизм обеспечивают гормоны щитовидной железы. Для работы гормонов щитовидной железы нужен йод. Дефицит йода провоцирует целую цепочку проблем. Не всегда связь между болезнью и дефицитом йода очевидна, но она точно есть, если йода в пище недостаточно. Келп является профилактическим средством при заболеваниях, обусловленных дефицитом йода. Заболевания в щитовидной железы, и шмической болезни сердца – при некоторых заболеваниях щитовидной железы прием продуктов, содержащих йод, может быть ограничен. Поэтому, пожалуйста, спросите у своего врача. Почему Келп НСП лучший выбор? Водоросли собираются максимально щадящим образом. Келп-НСП экологически чистое вещество, способ добычи безопасный для окружающей среды. Именно сейчас, в наше время, активная профилактика очень важна. Будьте здоровы! Келпоноспи для активной профилактики.